Грузии. С вами Елена Цыганок и агентство Турбанжур. Летели мы из Киева 2 часа, прилетели в аэропорт Батуми. Аэропорт небольшой, всего 5 стоек паспортного контроля. Встречали на паспортном контроле нас милые девушки. Дальше вы, как всегда, забираете свой багаж и выходите. В аэропорту вас ждут, э, можно поменять сразу деньги. Вот И сразу же уже вас встречает принимающая сторона. И вот садитесь в ваши автобусы. Ну что, мы поехали дальше. Елена Тудиноко, агентство Турбанжур специально для бомбардировки ТиВи. Друзья, ну вот мы уже в эфире, и сейчас у нас тут будет кулинарное шоу. Сейчас у нас в гостях Лена Цыганок, директор агентства Горящих путевок» Турбанжур. Ей настолько понравилась Грузия и грузинская кухня, что мы решили приготовить это в нашей студии. Привет! Привет! Всем здравствуйте, Гамарджоба из Грузии. грузинская кухня действительно среди uh -huh. украинцев пользуется очень большой популярностью. Я просто не могла э не поделиться секретами, особенно сейчас лето, и как раз вот очень много скажем, разных овощей, из которых мы как раз можем приготовить. Вот, потому готовить сегодня мы будем uh -huh. салат и закуску пхали. Пхали, она уникальная в плане того, uh -huh. что можно ее просто как закуску, можно на намазать на хлеб, на лаваш, просто к мясу. Uh -huh. Ну и, конечно же, салат. Куда без салата? Это просто... Просто будут у нас огурцы, помидоры, это кинза. И без редких орехов тоже в Грузии никуда. Вот, ну, поэтому... в давай принципе, начнем. Я хочу да. спросить, чтобы для, для салата нам нужны огурцы, помидоры, зелень, кинза, да, базилик. Да, да. И то, что мы будем... Ореховая это заправка как идет? Э, или... Да, орех, он такой, ну, как бы придает свой вкус. Mm. И немножко тоже как заправка. Плюс мы еще добавим немножко масла mm. и винного уксуса. Вот Сразу хочу сказать, что огурцы мы будем очищать от шкурки. Mm -hmm. вот, и, да, и резать все будем довольно-таки крупно, mm -hmm. потому что ну, салаты они готовят э, крупно. И также нам еще э, нужен будет лук. Мы его даже не назвали. Вот он он у нас есть, здесь есть. есть лук, да. Можно есть. такой, можно э, крупный речек, mm -hmm. то есть по сезону потому я то, что буду готовить, это поп-хали. Мы начнем со шпината. Вот, его нужно, получается... у нас уже свеженький шпинат. Скажи, пожалуйста, листья любого шпината, не обязательно размер, ничего нам не принципиально? Нет, такого нет, потому что это все будет в виде паштета. потому, нам, да, это не важно. Мы будем его обрезать, получается, все корешки. И будем варить 5 минут, получается. Скажи мне, что мне сейчас делать? Давай с огурцов и просто их пока почистим. Так, пробуем чистить огурцы. В принципе, эти два блюда можно готовить, насколько я поняла, одновременно. И... Да, да, да. Тем более у нас здесь будут uh -huh. повторяться немножко ингредиенты, uh -huh. такие как грецкие орехи, uh -huh. вот, и также будет кинза, базилик. То uh -huh. есть это все то, что идет у нас в оба блюда. Ну, а что вот больше всего тебе понравилось в Грузии? Какое вот блюдо, вот грузинской кухни? Вот прям больше всего тебя впечатлило? Ну, действительно, mm -hmm. много разных блюд и много разных вкусных. Но, честно говоря, я была удивлена mm -hmm. и очень приятно удивлена простому и очень mm -hmm. вкусному блюду. Это сыр сулгуни. Да. Вот, его просто запекают, получается, и выносят. Вот он плавится, получается, mm -hmm. даже такой шевелится немножко О! еще. Вот, и это все просто кушается с лавашом и с грузинским вином. Ну, то есть... Без грузинского, кстати, тоже сегодня есть грузинское вино. Без него никуда, я так понимаю, вино. Это точно да, начиная, ну, кто, может быть, и на завтрак, но как минимум с обеда. То есть, как правило, бокал mm -hmm. вина всегда присутствует в рационе еды в Грузии. Mm -hmm. Ну, или, конечно же, кто хочет покрепче, можно тоже или в обед, или уже ближе к вечеру, это ту же чачу. Вот. Да, чачу. Чачу да, где... это сколько градусов? Чаще градусов, там, по-моему, 45-70. Ну, честно говоря, ну как же, будучи в Грузии, и не попробовать. Попробовала все-таки раз, да, не удержалась, потому что, действительно, нужно попробовать. Ну, крепкий, крепкий напиток, вот, для тех, кто любит, я думаю, что понравится. Ну, в принципе, сколько вот в Грузии мы говорили с тобой много в экспертных беседах, что... Нужно брать в отель на стим завтраки, что это вообще не принципиально. Как, в принципе, где в Грузии можно покушать, куда вы лично выходили, mm -hmm. какие кафешки, рестораны, ну и сколько нужно рассчитывать, например, примерно на бюджетик на это. А, ну, смотри, действительно очень разнообразная mm -hmm. кухня, вот просто, скажем, улиц, где есть, mm -hmm. можно купить хачапури, потом... Э... Mm -hmm. Просто шаурму, это целая улица, то есть ты выбираешься. Уличные, для ск... да, очень популярные. А, да. да, да, это тоже есть. Но, конечно же, много много действительно ресторанов, причем mm -hmm. разного формата. Это mm -hmm. можно покушать mm -hmm. да, на берегу моря, mm -hmm. то есть с mm -hmm. красивым закатом или просто с красивым видом. Вот, mm -hmm. Можно просто в старом городе, ну mm -hmm. и... Так И, конечно же, есть тот же Макдональдс, но, честно он скажу, не не вот, честно, хотела, но, э, столько но, груз... да, но столько грузинских ресторанов, просто я туда не дошла, вот, а... Есть еще такие, такой ресторан, там, Лаван, да, вот он сделан uh -huh. такой немножко а Советский uh -huh. Союз, там вас ждет и, борщ, и суп харчо, oh, и it's it's it's cool. все в таком как бы стиле, ну, на первый взгляд, очень, ну, скажем, простом, uh -huh. вот, а на самом деле очень вкусно uh -huh. готовят, и это в центре, ну, то есть можно так вот покушать. Ну, а у нас будет последний э, в конце еще такое секретное место. Да, да, да о нем. Секретное место. О нем, да, мы расскажем в конце. И что касательно по стоимости. Стоимость, конечно же, как и везде, она разная, да, ну, у нас тоже в Киеве, в разных ресторанах. Разные цены. Да, разные цены. Вот, потому сориентируясь в среднем, да, ну, конечно, если вы какой-то забредете супер, на фешенебельный ресторан, там, наверное, будет все-таки какая-то другая стоимость. Это говорим о при про средние рестораны причем это может <связать> быть и на берегу и просто качественный ресторан в, в... в... в... А вот план плане его уличная да? то идем мы без проблем всегда. Вот если на уличную еду, а, со, со, со, со скольки стартует? А, ну, в принципе, кстати, не настолько большая разница, потому что, ну, честно, так мы все-таки до такой еды и не дошли, но, э, по-моему, там стоит хачапури 5 э, лари, получается, У -у -у. если мы их брали в ресторане, то это было от 5, У -у -у. от 7. Ну, то ну, есть, есть разница, принципе, как бы, ну, не не небольшая. Чтобы сориентироваться, сколько это получается в, в доме, или в гривнах, то есть 5 варей, это у нас среднем где-то получается э, 2 доллара. Угу. Вот, А если мы говорим про гривны, то мы угу. приплюсовываем нолик ну и чуть-чуть, лишь... да, чуть чуть-чуть вот больше, да, чуть -чуть с хвостиком таким небольшим. Я уже поставила шпинат вариться. Да, с какой варим мы 5 минут 5 минут, чтобы водичка у нас кипела, сейчас мы бросили, чтобы он закипела и 5 минут. на большом огне лучше варить, да? Да, ну, чтобы оно в кипящей водичке и недолго, то есть всего 5 минут мы засекаем время. 5 минут да? в кипящей воде или кипящей. В кипящей. Ну, на самом деле вот И... его тоже не нужно переваривать то есть вот он скажем немножко должен а, да. Альденте. Да. Я вот такой вот знаю слово. Да. Да, Картежи, огурчики. Я у вот тебя уже почистила. Ага, хорошо. Так мы сейчас тогда переходим к салату. Пока у нас варится шпинат, да. можно начинать делать салат. И в принципе два блюда готовятся одновременно. Абсолютно это не сложно. И на салатик вот нужно обязательно почистить огурчики. У меня тут есть секретная такая штучка. А -а -а -а -а. Может, она не секретная, <с corp> но она очень упрощает. Я, извини, сразу не увидела. Да, О, друзья, вот так вот. Я ее просто-напросто не увидела. Вот вы можете чистить, как я, три огурца обычным ножиком, а вы можете потом взять вот такую штучку, не продается, думаю, во всех супермаркетах. А что ты привезла из Грузии, вот в плане вкусненького, возможно, каких-то специй? И Что привезла? Mm -hmm. Ну, конечно же, там популярные специи, это у нас хмели-сунели. Кстати, она у нас есть да, да, да. Вот, также очень популярна там сванская соль, но не привезла. Какая соль? Сванская. А что это значит? А там тоже, получается, есть mm -hmm. специи, которые туда включены, mm -hmm. то есть это кориандр, это mm -hmm. чеснок тоже есть, mm -hmm. это в принципе, сама mm -hmm. соль, и еще несколько скажем, там, добавлений. Честно, угу. не помню точно, какие, но э, и вот это, это очень, ну, ко всем, угу. скажем, да, к блюдам они тоже ее используют. Вот, ну, или если мы говорим про наши специи, которые у нас угу. есть, то здесь порядка 35-33 разных э, угу наименований, вот, которые высушены и перемешались вот в такое вот тоже. Добавляют практически везде, от салата к мясу, ну, в общем, mm -hmm. ко, всем, ко всем продуктам. Ну, если говорить об остроте где острове mm -hmm. в Грузии, и если вообще такой вот вопрос, что вот все вот прям острове возможно кушать, или нет? А, ну, на самом деле, mm -hmm. можно да, просить о том, чтобы все-таки mm -hmm. делали не настолько остро, но честно но скажу, просить mm -hmm. можно, но, но <laughs> это не, не очень действует, да, причем mm -hmm. можешь не попросить и получаешь вкусненько, вот, то есть, да, а можешь, ну, скажем, и не просить, и... Uh -huh. Вот, да. Но действительно отличается по вкусу. Вот для сравнения. Да. Забыла вкус украинских хинкали, пошла и сравнила. Да. Пока свежий вкус еще Грузии. Ну, Грузии. Да. да, и действительно в Грузии они все-таки более острые, но mm -hmm. там как-то, ну вот, ну не знаю, это... Атмосфера я... может, потому что другая и все атмосфера, вкуснее. Атмосфера, ну то есть и плюс я, честно, не очень mm -hmm. люблю острое, но там не было вкусно. вкусно. То есть вот блюд таких каких-то, чтобы я прям не mm -hmm. смогла съесть, то есть у меня не было, то есть все было довольно-таки вкусно. А какие рецептики из Грузии ты вот себе привезла для, можно так сказать, для дома, чтобы готовить дома, то, что вот так вот понравилось, что хочется готовить там раз в на например. Ну, вот э, тот салатик, который мы готовим, uh -huh. то есть я теперь просто как, ну... Ну, сезон овощей, да, да, вот и как раз вот он uh -huh. очень, ну, как бы актуален. И вот э, то, что uh -huh. здесь идет грецкий орех, он придает, я же говорю, свою uh -huh. такую э, изюминку. И вот это сейчас на самый ходовой, в принципе, салат. Вот, ну, э, хинкали я дома не готовы. сложно. Да, да. Вот. А думаю, ты... Топорчиков. Дорезать вот эти вот два... А, давай, да, давай, давай дорешим, да, как раз будет у нас, у -у -у. вот. Ну, хинкали – это, конечно, очень сложное приготовление, и, конечно, думаю, лучше полицейские друзья и покушать там вкусненький хинкали. Ну, или там, да, yeah. конечно же, то есть, в, в, и кушают они их по-разному, то есть, uh -huh. вот мы заказали порцию, uh -huh. 5 штучек, в Грузии грузины так не кушают, uh -huh. они заказывают там уже или на компанию, или, то есть, это может быть и 50, и 100 uh -huh. штук, ну, то есть, такие вот большие-большие выносят порции, а, ну, ну, любят они, любят они это, конечно же. А без чего вот не обходится грузинское застолье, ну, кроме вина? Кроме, конечно же. Что вот еще обязательно должно быть на столе? Ну, как правило, везде, то есть это сыр идет, да, сыр тот же сулгуни. Вот, очень любят они, в принципе, мясные блюда, то есть, да, это много каких-то, может быть, блюд из мяса. Вот. Ну и, конечно же, по сезону это овощи и, uh -huh. в общем-то, салаты, как такое или, возможно, ну скажем, что-то еще другое. Ну вот если вот покупки продуктов, у нас uh -huh. все-таки рынки отошли на второй план, и в основном мы скупаемся в супермаркетах. Uh -huh. Вот в Грузии больше чего, вот больше жителей скупаются на рынке, или же это все-таки супермаркеты вот такого плана. Uh -huh. Вот тоже мясо, например. А, ну есть действительно, mm -hmm. у них тоже есть супермаркеты, там, конечно mm -hmm. же, цивилизованно ну, ну, можно idea. купить. ну да вот, оно... больше mm -hmm. традиция, вот как, вот все-таки mm -hmm. для шашлыка куда пойдет, супермаркеты или на рынок? Нет, все-таки пойдут на рынок, причем mm -hmm. в Батуми есть такой рынок, где можно купить от картошки до, э, до mm -hmm. машины. Mm -hmm. <laughs> ну если не квартиры, то до машины точно. Mm -hmm. да. то есть, и там уже можно выбирать все, что захочешь, но действительно, если такой большой рынок есть, mm -hmm. то это пользуется спросом. Ну, и плюс, есть просто небольшие рыночки, вот где можно mm -hmm. просто фруктов купить, то есть и вот, а ты была на так. таком рыночке, да? А, была на небольшом, на большой, вот, mm -hmm. вот была целую неделю, казалось да, бы, можно целая было успеть, неделя, все, да. да, но действительно много мест и а, старались все успеть, потому Мои коллеги были, я не дошла. Вот если бы я туда дошла, привезла бы сванскую соль еще. Шпинат. Шпинат у нас он уже доваривается. А тем временем еще хочу сделать орехи. Как раз будет шумно немножко. Шумим, пошумим. Давай еще раз. Да, мы... До мелкой крошки? и а, прям вот до хумуса такого? Нет, до мелкой крошки mm -hmm. достаточно, причем это можно делать разными mm -hmm. вариантами. То есть мы можем э, ступой, mm -hmm. получается, можем просто блендером, если, mm -hmm. кстати, как вариант, может быть мясорубка еще. Mm -hmm. То есть это тоже все потом будет через мясорубочку, что касательно шпината или орехов. Вот, а у нас... Э... Ну, мы, без знаю, что <связано> у тебя есть <связано> очень много видео <связано> <о> которые <связано> ты привезла в Грузию, предлагаю сейчас посмотреть один из них. Габарджоба, друзья, с вами Елена Цыганок и агентство Турбанжур. Я сейчас нахожусь в Атуми, в Грузии, на рыбном рынке. Если вы хотите самые-самые свежие морепродукты, то вам сюда. А как же потом приготовить? Сейчас расскажу вам весь секрет. Хочу вас ориентировать по стоимости. За 5 лари, это всего за 2,5 доллара, вы можете купить себе килограмм нитей не почищенных еще. За 2,5 лари можно купить где-то вот такую вот одну приветку, то есть это порядка где-то одного доллара. Сибас, Дорадо, барабулика по стоимости 15-20 лари. Соответственно, это где-то получается 6-8 долларов. две барабульки получается это полкилограмма где-то ориентировочно. Вот такие вот цены, сразу же выходя из рыбного рынка, поворачиваете налево и там вас ждет кафешка, где вам это все приготовят. Пойдемте посмотрим. Повернув после рынка налево, вы увидите кафе, но сразу в него не заходите, обходите и здесь вас ждет кухня то есть со свежей самой рыбой или другими морепродуктами вы не заходите вовнутрь, а сразу все отдаете э, на кухню, вы получаете номерочек и проходите выбирать для себя удобное место. На втором этаже вас ждет закрытая часть ресторана, а поднявшись выше вы будете на открытой террасе и ждете свой заказ. Местного пива стоит 3 лари, то есть это немного больше, чем 1 доллар. За приготовление мы заплатили 13 ларин, то есть это порядка 4,5 долларов. Поэтому можно суммировать все то, что мы потратили на рынке. И плюс за приготовление при этом мы покушали на берегу моря свежих морепродуктов. Отдыхайте вместе с Турбанжур, Смотрите в или Елена Сагана. Вот такой вот сюжет, можно сказать, сюрприз да. про рынок. Все-таки расскажи больше добавь, что еще вот рыночек, где он находится, мы путем в ресторан, и там тут же нам готовят, и мы свободно кушаем. Платим мы или за то, что нам приготовят, ну, нам готовят. Да, действительно, за это мы тоже угу. платим, и э, он находится возле порта, ну, что, в общем-то, не странно, угу. скажем, да, вот, то есть, и э, рядышком буквально сразу угу. же неприметная очень, там вот такая вот небольшая акулка, угу. вот, если там, там уже заходишь, ну, выглядит как рынок, да, то есть, ну, действительно, ты понимаешь, что это свежие морепродукты, и тут же тебе их могут переключить, готовить вот это стоит приготовление плюс два uh -huh. бокала пива у нас обошлось порядка 15 ламбри uh -huh. то есть это у нас семь с половиной долларов ну и плюс все то что ты скажу выбрал да ну а пока смотрели есть, сюжет. сюжет да мы уже достали наш шпинат, получается uh -huh. и взбили его на блендере uh -huh. вот до мелкой скажем консистенции немножко нужно было чтобы он стек, получается uh -huh. и мы его взбили чтобы было у нас меленько мы что-то туда еще будем добавлять да мы будем еще uh -huh. туда добавлять вот а сейчас, да, будем помидорки. резать помидорки, да, вот мы огурцы нарезали такими, получается, круглешочками, как, круглешочками да, мелко не стараемся, mm -hmm. тоненько, да, вот, то есть а сейчас у нас уже идут помидорчики к салату, вот. Помидоры как режем, крупно-мелко? Тоже покрупнее, mm -hmm. то есть, но не, не кольцами, получается, такими дольками, дольками, дольками Хорошо, да. держи вот помидорку. Да, да, давай. В салат мы добавляем какую-то зелень? Да, мы будем сейчас добавлять uh -huh. еще кинзу, вот по желанию можно еще тоже базилик получается. И лук. А насколько вот, если вот в Грузии, там везде сопровождают вот, зелень, кинза, базилик, петро? А, когда ты там находишься, я как-то вот уже, честно не говоря, привыкла века. к этому запаху. запаху а да. потом я поняла, да, то есть, что это всегда аромат, аромат кинзы, очень, ну, угу. везде присутствует и очень вкусно. И даже, ну, как бы, вот кто-то говорит, ой, я кинзу я не люблю, люблю. очень. Да, да. А там ее полюбили просто все, действительно, в сочетании получается очень вкусно. Вот помидоры какие берем? Вот это розовый помидор, вот они такие спелые что-то, или можно вообще любой сливку и так далее. Ну, в принципе, я думаю, что можно любой mm -hmm. вот, но как бы обычно это обычный красный, mm -hmm. скажем, помидор. То есть, ну вот, все-таки мы не в Грузии готовим, mm -hmm. мы с украинских, да, получается mm -hmm. наших грязких. Да. А, да, вот, потому какие были, такие мы, скажем, не купили. Но я думаю, что лучше красный, желтый, mm -hmm. мне кажется, все-таки будет mm -hmm. немножко не тот вкус. Ну вот а, в Грузии вот семь дней недели. Почему скучаешь вот с чего вот не хватает в украине что, вот, прям, вот, что почему хочется вернуться в Грузию опять а, ну прям скучаешь не ну конечно же скучаешь ну, за да. своими родными это понятно ну, вот, по грузии вот, а, а, а по грузии в вот, украине, в украине все. Да. Угу. А, так почему же скучаешь Ну, конечно в любом случае угу. ты на отдыхе то есть да ты как угу. бы э, ну скажем смотришь что-то новое то есть угу. да? По вкусной еде не могу сказать, что у нас не вкусная еда, у нас, еда, вкус, у нас вкус, тоже вкусная, да, но все-таки когда ты новую еду кушаешь, угу. да, то есть и вот какие-то новые, скажем, что ли, вкусы, вкусы да, да. да, вот, соответственно, получ... ну, это было, мне очень нравилось, мы всегда как бы выбирали какое-то разное, ну, в принципе, разнообразие большое море, солнце, ну, это, экскурсионная конечно, программа. Можно на экскурсии поехать. Mm -hmm. Только в самом Батуме. Вот да, вот мы даже говорим, mm -hmm. все невозможно за один раз обойти. Mm -hmm. То есть обязательно хочу туда вернуться со своей семьей. Мне так иногда бывает, съездила на разведку и повторно Здорово. мы едем, да, Вот. Дальше, что, что готовим, делаем, помидоры, да. огурцы мы нарезали, шпинат да. мы уже в блендере угу. измельчили до такой пюрешки, консистенции. Следующий наш шаг, и орехи, кстати, тоже мы Из измельчили, измельчили в да. блендере. Да, да, давай тогда врезать э, лучок наш, получается. Так, лучок, а, давай да. мне задание, что я буду делать, что-то надо параллельно. А, давай тогда, а ты кинзу тогда. Давай. Кинза, кинза, кинза, кинза, действительно, Базилик у нас тоже еще есть. Базилик мы добавляем в салат. Можно и салат, можно вот они добавляют и то и то. Можно просто с одной кинзой, можно и с базиликом. И ты мне оставь половинку на получается на нашу в получается уже для блендера мы это сделаем. Да. Сколько? Половинку да. Так возвращаем обратно в чашечку. Да, сдача. А было такое что-то выразить, что, вроде, что вот тебе вот было невкусно, не понравилось по вкусу, по вкусовым качествам? А, ну вот как раз из-за остроты, угу. наверное, немножко я э, угу. один единственный раз за 7 дней, при угу. том, что мы сколько кушали, вот угу. действительно было очень остро. Но ну, причем даже, ну, как угу. бы не столько у меня, вот сколько угу. у ребят мясо было очень острое. Угу. Мне, скажем так, еще терпимо было, угу. вот, а у них действительно. А все остальное, вот вкусное очень у них мороженое. Угу. Да? Да, а да, Какой? Пломбир, сорбеты, например, разные. А, вот у них, uh -huh. ну, просто даже обычный пломбир, то есть, вот uh -huh. берешь, получается, и uh -huh. действительно, вот говорят, почувствуй вкус Детства, Детство, да? Да, да, на самом деле так. Ну, и, конечно же, дальше уже разные там э, сэндвичи, то есть, ну, вот какой uh -huh. хочешь, да, там уже выбираешь, но ну, вкусно. Конечно же, это всегда свеже, свеже сделанное, скажем тогда, э, uh -huh. даже, ну, не сделанное, а приготовлено. При, водичка а, вот все же сделаны, все Да, то есть, конечно же, это тоже стоит в разы выгоднее по стоимости, то есть можно бутылочку боржоми у нас обычно, которая стеклянная, там она стоит всего 8-9 гривен получается. Но я не понимаю, как в Грузии, ну вообще без боржоми быть, Потому что после такого количества воды, вина, как вода, что... На утро, ну и они, конечно же, тоже тоже шутят uh -huh. по поводу, да, спонсор 1 uh -huh. января, uh -huh. да, Боржовый. как и у нас это реклама, да. Вот. Ну, конечно же, тоже обязательно выделить эти день uh -huh. себе для отдыха просто на пляже, uh -huh. потому что, э, в uh -huh. общем-то, все равно приехали на море, на да, море, то есть, да. И, конечно же, тоже позагорать, тем более э, солнышко все-таки, uh -huh. конечно, это лето, оно э, сильное, uh -huh. да, но тем не менее, более, скажем... Uh -huh. Лагерная. Лагерная. Да. А есть вот самое вот благоприятное время пора року угу. да, для отдыха в Грузии. Вот когда вот лучше всего какого-то месяца выбрать? Ну, вообще они сами для себя определяют сезон, что уже точно тепло, и, в общем-то, и море прогревается уже и на улице. Это конец июня. Вот, в общем-то, и первый чартер, который мы полетели, это был 17 июня. И до бархатного сезона, до сентября, Вот если мы хотим именно покупаться. Ну, конечно, как экскурсионная Грузия, она, в общем-то, доступна круглогодично. Ну, и даже есть у них горнолыжная тоже грузия. А, так, Что сейчас начина... делаем? Я да. даю тебе кинзу. Да, буду вот, сюда кинзу добавлять еще к нашему шпинату. И базилик мы тоже через блендер или как вот украшение? А, если мы вот, немножко оставим его на украшении, и получается и а непосредственно, чтобы было все меленько, uh -huh. то мы его сделаем через блендер. Но вот если в Грузии, как долго ждать заказы, например, как долго готовится там еда? Вот пришли в ресторан, вот сколько минут ждать пока, то что кушать хочется, обед кушать хочется всегда... Ну, на самом деле, uh -huh. недолго. То есть это буквально, uh -huh. ну, то есть, я не знаю, там минут 20. но, конечно, uh -huh. все зависит от того, какое блюдо. То есть, если вы заказали ну, что-то мясное uh -huh. там, да, и какой-то шашлык, то он, uh -huh. конечно же, будет немножко дольше, дольше да, готовиться. Да. Если мы там, заказываем тоже те же хинкали или хачапурину uh -huh. всеми, да, как бы э, любимые, uh -huh. вот, то у них уже все равно тесто заготовлено, это очень популярно, uh -huh. и они его вот, довольно-таки быстро готовят. Вот, а дай мне, пожалуйста, эту тарелочку. Вот это вот да, держи. Да. И мы, кстати, по стоимости угу. вот начали говорить. Да, и мне досоритировало, пот... сколько это стоит, получается. Держи, вот это, наверное, тоже туда. Да, да, да. Давай я обрежу. По а, стоимости. По стоимости, его. да. Угу. У нас получилось так. Сейчас наша кашица. Угу. Так, вот добавляю. Вот это. По количеству заправки, сколько нужно нам? Вот у нас получился шпинат, он, конечно, угу. так меленько-меленько получился, и такая консистенция, скажем, да, паштетика Паштет. получилась. Я делала это на блендере, но, угу. в принципе, это можно делать угу. и на, получается, на мясорубке, угу. вот, и уже все сразу, то есть мы сделали частями, и потом угу. его просто уже перемешаем, получается. А, к стоимости придется да, да. мы возвращаемся. Вот. Стоимость, ну вот хачапури мы uh -huh. говорили, да, от 7 лари получается. Uh -huh. Ну, конечно же, одно хачапури вроде не покушаешь, да, то есть уже Но хотя, хотя сытненько, хотя сытненько uh -huh. я имела в виду вину к нему, конечно uh -huh. же, захочется взять, как минимум, да, и это будет порядка трех лари. Вот 10 лари, как бы, как для девушки, uh -huh. ну, полностью, ну. Достаточно, скажем тогда. Ну и, конечно, если захотите uh -huh. какие-то мясные продукты уже, то это будет uh -huh. порядка, ну то есть вот обед будет выходить, это порядка 15. Ларина человека, ну, может быть, и 20. Угу. Вот. Мы сейчас добавляем кинзу, Давай получается, базилик. немножко базилик. Он такой добавляем. красивый, да. что не будем? Ну, оставим обязательно на украшение, Сюда мы добавим отдельно кинзу, базилик, соль, перец, ничего такого мы не потом уже будем добавлять, получается, в самом... И может быть, я думаю, чтобы mm -hmm. не было шумно нашим зрителям, да, мы делаем, делаем небольшой панзел, перерыв, да, mm -hmm. как раз вот досмотрим наш третий ролик и заодно мы перемешаем уже нашу кинзу. Нашу кинзу и Я Марджова, с вами Елена Цыганок и агентство Тур Банжур. Я сейчас нахожусь в Батуми, в Грузии, в отеле Adjaria Palace. Здесь руководитель Ливан. У него на первом этаже это ресторан, где очень вкусно готовят, а выше этажи это новый новый отель. Сейчас пойдем посмотрим, какие же здесь номера. Во всех номерах есть сейф, холодильник, что очень приятно. но ну и, конечно же, есть Wi-Fi, потому вы всегда можете находиться на связи. Елена Цыганок, агентство турбанжур, специально для Бомбарбия ТВ. Приезжайте в Батуми, отдыхайте с турбанжур. И мы продолжаем уже вот для того, чтобы, кстати, вот лайфхак прямо сейчас, чтобы у вас получилась именно вот такая вот, кажется, нужная консистенция. Для этого нужно в блендер добавить немножко, буквально пару капель воды, воды. Да, да, как раз будет у нас вот наш салат. Напоминаю, мы сегодня готовим блюдо, блюдо грузинской кухни. У нас тут для салата нужны были огурчики, помидорчики, кинза, базилик для украшения, зеленый лук для хали. Это хали, хали? Хали, да. для хали нам нужно будет заправочка для этого. Мы мелко на блендере. Шпинат довели до состояния кашицы. Для этого нам еще нужен базилик, кинза. Мы тоже добавляем, и будет у нас такая вкуснейшая заправка. Также мы измельчили орехи для вот такой вот мелкой крошки. Вы можете это делать с помощью блендера, с помощью мясорубки. Ну, или, в принципе, ручную, как сказала Лена Цыганок, ступаем. Также вот еще, вижу, у нас есть граната, хмели-сунели, соль и чесночок. Ну в общем-то, мы можем завершать по салату, как раз добавить половинку орешка получается, давай. Для заправки нам понадобится оливковое масло и винный уксус. Да, да. А почему винный, почему необычный? Ну, на самом деле называется винный или виноградный. Ну, как раз вот вся Грузия винограда. да, он не может быть обычный, да, но он по вкусу тоже, ну, скажем, по-своему интересен. Вот. Добавили сюда, орехи. Да, попали. добавили орехи, буквально одну ложечку оливкового олив... масла. Оливкового масла, я думаю, можно даже больше. И... Ну, заправляем? Да, да, Вот так вот. В принципе, как, mm -hmm. ну, как почти, обычный да. салат. Как да. любая да, хозяйка да. на глаз. На глаз, да. И ложечку, даже половинку можно нашего уксуса. Да. Это, как всегда, вот мужчины удивляются. Как вы, девушки, можете готовить на глаз, у вас так вкусно получается. Женщина может сделать не из ничего салат, прическу и скандал. Ну, и для этого не обязательно в Грузию. Хотя в Грузии, мне кажется, ну вообще там же мужчина, вот мужчина в Грузии горячий, все знают. А по поводу девушек, насколько они активные, можно сказать, насколько они такие, ух! Ну, на самом деле, грузинские Игы. девушки тоже, я бы сказала, активные и Игы. очень красивые, э, и, э, скажем, ну и современные. Игы. Ну, то есть, в общем-то, как э, красивые, красивые девушки, ну понятно, у вот таких как бы, да, мужчин, чтобы Игы. можно было тоже. Э, ну, вкуснятина, да. какая у нас получается, пахнет очень вкусно, я ароматно да, Я а добавь. я сейчас, ну все-таки не получится у нас не шумно Все равно будем Ну это буквально шуметь. нам еще нужно парочку секунд для того, чтобы э, измельчить Идеально, конечно же, это все-таки было бы да, с мясорубкой, но у нас мясорубки под рукой нет, потому будем mm -hmm. все делать блендером Так, получается. Я пока перемешиваю салат. для чего нам гранат? Скажи, пожалуйста. Гранат у нас уже будет для, uh -huh. э, для украшения uh -huh. непосредственно и тоже добавляет свой непосредственно вкус. Uh -huh. Это uh -huh. уже в хале. В хале будет. Такие еще раз. Еще я буду? Раз. Да. Давай. О. Еще разочек. Да, давай все, чтобы у нас было вкусно. Так, так, хорошо. Вот ну, в общем-то, да, салат у нас уже готов угу. Пробовать будешь? Ну попробуем, давай, закончим Украшения украсим сейчас, да? Нет, нет, можно и этим Это было, в общем-то, к пхали Ну, можно и сюда тоже, для красоты Вот такой вот букетик Так, это нам уже нужно Так, теперь мы добавляем к измельченному шпинату Мы добавляем измельченную кинзу с базиликом и все, все тщательно перемешиваем. Угу. Орешки нам уже больше не нужны, да? Нет, нужны. Мы сейчас тоже сюда добавим, да. да Куда? В, в салат, салат или в пхали? А, нет, в пхали угу. получается, да. Так, держу. Да, давай, пошли. Спасибо. Что вот -то еще? Для чего нам Ставим чесночок? Все. Чесночок остался. Чесночок мы тоже угу. можем добавить сюда, его или мелко порезать, но угу. уже не будем третий Б раз блендером, блендером да. Да, да, мы уже его просто-просто меленько порежем, или можно через чесночек, вот, в принципе, опять же, настолько простой рецепт, все, что у вас есть под рукой, если нету, допустим, блендер, можно взять мясорубку, если нету чеснокодавки, пожалуйста, измельчайте вручную, как вам удобно. Все это очень лояльно, то же самое касается орехов. Рецепт простой, быстро готовится, но я уверена, что это очень-очень-очень вкусно будет все у нас. Ну, и на самом деле, да, mm -hmm. вот у них один из блюд, вот, попхали, mm -hmm. можно, можно сделать через мясорубку или mm -hmm. Можно действительно просто вручную mm -hmm. все измельчить. Ну, вот такая у нас зеленая получается зеленая. кашица, да. А, а где вот. ты первый раз попробовала пхали? Ну в Грузии понятно. Но почему вот тебе настолько понравилось это блюдо? А, ну как раз это было mm -hmm. в ресторане Adjaria Palace, вот который mm -hmm. я уже несколько раз о нем говорю. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. и э, нам порекомендовали, вы сюда mm -hmm. тоже можете, э, скажем, да, спросить все-таки, mm -hmm. э, что mm -hmm. вам посоветую, да, и что вам хочется mm -hmm. Сюда тоже высыпаю уже все орехи, Получается. Хорошо, да. Так, чеснок я порежу, насколько мелко, насколько у меня много чеснока, дольку, две? Я думаю, что одной будет mm -hmm. достаточно, да, и насколько получается поменьше. А много блюд грузить с чесноком? С луком, чесноком? Ну, просто если парень не с девочкой, первая <с поездка, вы зная, и тут такой... Ну, если они будут есть вместе, я думаю, все нормально. Да, да. Вот, ну, на самом деле, ну, наверное, ну, то есть это не во все, но, конечно же, как в часть блюд, где, если мы говорим даже про специи, да, и даже там присутствует немножко чесночка для остринки, да. Так, куда добавляем чеснок? Сюда ко мне. Ну, вот так вот mm -hmm. перемешиваем. Вкусняшка получается. С чем мы едим пхали? Пхали мы можем просто, mm -hmm. вот у нас есть хлебушек намазать, то есть mm -hmm. мы можем э, просто mm -hmm. его съесть с мясом и mm -hmm. просто и просто само, mm -hmm. скажем, пхали. Так, у нас, в принципе, уже почти все. Мы mm -hmm. э, добавляем еще э, специи и соли. Кмельницунели, да? Да, да. Сколько? на Опять же, на глаз, да? На глаз, по вкусу, да, то есть мы же все можем попробовать. Мы угу. сюда не добавляли. Не да, добавляли сольку, ничего да. еще. Угу. Тоже нужно, чтобы -то посолить. Да, да. Помидорка. Помидорка у нас для украшения осталась. Все, тут переживаешь, чтобы... Чтобы все, да, ну... Так, нам надо немножко тогда украшения, да. Цветочек будет. Да. Так, все. А в плане подачи блюд, как в Грузии, есть что-то вот, чтобы как-то поособенному должно было подано быть то или иное блюдо именно культурного подачи? Ну вот блюд? как раз mm -hmm. по поводу бхали, который mm -hmm. мы приготовили. Есть несколько вариантов mm -hmm. его выкладывать. То есть может mm -hmm. быть просто mm -hmm. можно выложить на тарелочку и просто mm -hmm. потом ложечкой это кушать. Вот. А можно в такие шарики получается и Угу. Ну, скажем, да, можно несколько шариков сделать. Так, ну, я тогда да. достаю наш хлебушек. Так, да. что нам еще нужно сделать, Давай, что мы еще не Будем делим? выкладывать. У нас Давай. немножко, скажем, оно, я думаю, держаться в куче может не угу. быть шарики, потому мы его просто выложим красивенько угу. и украсим сверху обязательно еще гранатом. Гранатом, да. И для вкуса также. Ну, не забываем, что там косточки, косточки. когда будем ну, Это полезно. Косточки да. граната, это витамины. Но вообще, в принципе, я могу сказать, это хали и салат – это витаминная бомба, потому что измельченный шпинат, это укрота, кинза, базилик, орехи. Прям энергии, думаю, что на целый день. там, может, На целый день может прибавиться от такого блюда, но очень питательное, очень вкусненькое и, между прочим, очень быстро готовится. Так, добавляем, что, гранат, да? Да, и просто сверху украшаем гранатом. Так, давайте украшать гранату У нас парочку минут да, еще да. осталось, украшаем. Просто посыпаем, как угу. нам, скажем, нравится. Так, что так. мы, все мы сделали, да? Да. Ну, только вино еще не вино. успели налить. Ну, давай, все-таки, э, как я поняла, ни одно грузинское застолье не обойдется без вина. Так, это мы, вот у нас правда. вино. Кстати, в принципе, в грудь в основном какое? Красное, белое. А, кстати, ну, предпринято, угу. что это всегда красное, но на самом угу. деле белое вино у них тоже пользуется популярностью. Вот потому к нашим блюдам я как раз белое, принесла да? белое, да. Так, ну Итак, друзья, сегодня мы с Леной Цыганок готовили директором агентства «Горящих путевок». Мы готовили салат, витамины турбанжур. И турбанжур, кстати, салатом а да, назовем турбанжур. Салат турбанжур будет у нас называться, уникальное название. И готовили пхали. До этого нам было овощи, свежие овощи, помидоры, огурцы, больше зелени, гранат, орехи и, в принципе, все, что у вас будет под рукой. Быстренько попробуем, да? Давай, конечно. Так, венцо. Mm -hmm. Загрузим. Да. <смех> и пробуем салатик, что у нас получилось, какая вкусняшка у нас вышла. Вот опять же, вот хлебушек, это для того, чтобы для пхали. да. да. Угу. А можно его вот только вот попробовать? Конечно, да. Можно просто, можно же просто его угу. кушать. Ммм. Ну, я хочу. Это очень вкусно. И пробуем салатик. Орешки добавляют и чеснок. Ну, кстати, мы немножко, да, в рамках эфира uh -huh. спешили, шпинат лучше, чтобы полностью остыл. Uh -huh. И, в общем-то, оно, когда uh -huh. остывает, uh -huh. то набирается полностью специями, вот все-все дружит со всем, скажем, да, и вот непосредственно уже тот вкус, который должен быть. Про салат пальчики оближешь, орешки, помидоры, кинза-бальзи, все это... Mm. Прям вкусно, знаете, но уже время обеда, все студии уже текут, просто слюнки, все говорят, давайте уже, мы хотим это все попробовать. Спасибо большое, Спасибо. что пришла к нам сегодня в с таким классным кулинарным шоу. Ну друзья, отправляйтесь в Грузию и вообще в любую страну, Лен Цыганов вам это всем поможет. Спасибо. Да, весь, весь, весь коллектив Турбенжур, в том числе, и мы вас ждем у нас в офисах.